Приветствую вас, уважаемые представители чудесного знака Зодиака Рак. Сегодня мы с вами разберем ваш шестой дом работы. Ну и не только его, просто именно по нему будет двигаться Венеры. Вас этот знак Зодиака, у вас к этому дому относится знак Зодиака Стрелец. И, скажем так, Венера в этом знаке будет очень веселая, авантюрная, интересная такая. Она будет заставлять буквально вас действовать очень активно, проявлять различные свои авантюрные качества, включать свою дружбу. Может быть, там где-то что-то подхитрить, где-то там что-то сообразить, где-то там какой-то включить свой юмор, а где-то, может быть, свою харизму подключить. Ну, в общем-то, самое интересное будет для вас в сфере работы будет очень легко работать, будет очень легко налаживать различные партнерские связи, особенно если они связаны с работой сфера, поскольку работа и здоровье они отвечают за одну и ту же сферу то соответственно для вас это тоже показатель хорошего самочувствия если даже не дай бог там где-то приболеете, то на выздоровление пойдете достаточно быстро, ну и плюс здесь у вас есть указание на то, что в первой половине данного периода а этот период будет длиться 7 октября по 4 ноября вы сможете получить очень хорошие денежки сможете очень хорошо заработать на чужих ресурсах также показатель того что вам не придется прикладывать очень много усилий для того чтобы добиться ну того результата, на который вы рассчитываете. Для тех, особенно он будет благоприятен для тех, кто связан с расширением, у кого сфера занятости связана с расширением. Там менеджеры, те, которые точки подключают различные, там сети подключают, для тех, кто работает в сфере туризма, Занят в области философии, высшего образования, дальних поездок, перевозок. Ну вот, вот эти темы будут для вас прежде всего. Кстати, стрелец, я замечала, очень часто еще по нему идет милиция. Вот почему, почему не знаю. Но если вот у кого-то Марс в стрельце, то наверняка человеку будет интересна эта сфера. Но если так подумать. Стрелец, он управляется Юпитером, Юпитер все расширяет. А если у человека это Марс, то Марс в соединении с Юпитером, он дает, ну, знаете, такую, наверное, фанатичность в желании доказать какую-то правду. Ну, наверное, поэтому он все-таки устремляет людей в милицейскую, полицейскую сферу деятельности. Ну хорошо, это мы немножко отвлеклись. И хотелось бы уточнить, что с 9 по 13 Венера будет находиться под аспектом Сатурна. Вот Венера-Сатурн. Сейчас мы ее тут отмечу. И она обязательно вас порадует какими-то очень важными новыми связями по работке, по денежкам. Обязательно порадует. Хорошо. Хорошо. Но, да, здесь очень важный момент. Здесь только лишь есть смысл налаживать связи со старыми клиентами, с хорошо забытыми, не новыми. Например, когда-то там с кем-то работали, потом забыли, или куда-то они там делись, так вот есть смысл с ними восстановить эти связи. Они будут для вас очень выгодны принесут очень хороший доход, впоследствии. Теперь еще очень важный период, даже два – Связаны с договорами. Для вас это важно. Я смотрю, что в этот период вы будете активничать очень и очень. Причем у вас будут две зоны активности. Я чуть позже расскажу о второй. Но вот работа будет на первом месте. Так, с 14 по 17 октября и с 30 октября по 5 ноября. Венера будет образовывать секстили к Меркурию. Только сначала он будет ретроградным, а потом он будет прямым. И вот как раз ваш Меркурий находится в зоне дома, дома семьи, и есть шанс, что вам удастся и легко наладить взаимоотношения со своими родными, близкими. Может быть произвести там какие-то манипуляции в стенах своего дома, там для кого-то это, например какие-то небольшие ремонтные работы. Ну, может быть, я не вижу здесь чего-то очень серьезного, но так вот по мелочам как-то тут все все потихонечку будет удаваться. Теперь, обратите внимание на 20 октября. 20 Это полнолуние. Полнолуние в Овне. Причем полнолуние будет достаточно жестким, поскольку будет образовывать оппозицию к, Мар, к Марсу. Такое, знаете, нервозненькое немножко. И плюс в том, что оно расходящееся с этим Марсом, но оно может начать чувствоваться уже за 4 дня до этого аспекта. И проявиться оно может для вас в таких областях жизни, как... Карьера, дом, дом, карьера. Ну, короче, я бы сказала так, не поругайтесь со своими домашними, воздержитесь от каких-то неожиданных конфликтов. А вероятность конфликтности очень будет повышенной. Да, еще здесь, возможно, такая ситуация, когда вы поймете, что что-то уже не работает, так как работало раньше, и чего-то нужно отказаться. Или, или, может быть, действовать как-то по-другому, какими-то другими методами. Теперь, с 22 по 26 Венера будет образовать квадрат к Нептуну так, Нептун в рыбах для вас рыбы это что? так, сейчас быстренько Так, 12, 11, 10, 9 дом за границей поездок ну, тут такое дело Будьте, будьте осторожны с любыми финансовыми переводами далеко за границу. Я бы на вашем месте не рисковала. Вы знаете, вот в каком-то вы таком настроении будете находиться, таком иллюзорном. Смотрите, не обманитесь, потому что повышенный риск воспринимать реальность слишком... Ну, воспринимать реальность нереально, скажем так. Теперь, с 26 по 28 вам еще будет помогать аспект, который связан с большим таким воодушевлением, с радостью, с удачей. Может привести вас в такое взволнованное настроение. И этот аспект, он может быть связан с финансовой удачей, Работе видимо, какие-то, все-таки вы будете вознаграждены за какие-то успехи у себя на работе. Я так думаю. Так, и с 30 числа 30 Марс, планета активности: она перейдет в Скорпиончик. Скорпион это для вас. Так, раз, два, три, четыре, пять. О, дом любви. Вот это да. Ну скажем так, ваша любовь активизируется, но она активизируется по Марсу. Это лучший конечно будет для мужчин мужчины станут более активными более целеустремленными будут как-то активнее или искать своих половинок или воздействовать на своих половинок но для родителей раков это воздействие на своих деток контроль воспитание ну и вообще желание им помочь что-то поменять в их жизни но здесь есть небольшой нюанс меня здесь конечно ладно это перейдет уже в следующий аспект этот Марс в следующем периоде, он уже в ноябре, встанет вот в оппозицию к Урану. Как он будет работать, я в данном случае я уже расскажу вам в следующем периоде. А пока наслаждайтесь. И помните, что ваша сила, воля, упорство, проявленное в борьбе за любовь, оно обязательно будет оценено по достоинству. Ну что ж, с астрологической частью мы на сегодня закончили. И до встречи во втором нашей части прогноза. Итак, сегодня мы будем смотреть на втором снов, что там будет происходить в жизни у вас. Давайте спросим, как будут окружающие воспринимать представители знака зодиака Рак Во. в следующем периоде. Ух ты! Выше суд. Возрождение какие-то. Перемены интересные у вас. Хорошо. А какие перемены? Девяточка жезла. Знаете, такое впечатление, что вы будете находиться в состоянии изменений, какие-то изменения с вами произойдут, и вы как-то будете что-то защищать. Защищать свои взгляды на что-то, защищать свои границы. Вот, состоянии вот знаете, защиты будете стоять. Интересно. Хорошо. Ладно. А что по денежкам? <связываем> <связываем> Ты с кубков? Ну, конечно же, здесь идет удача в финансах, в денеж, денежках. Но в основном, конечно же, она не показывает больших денег. Но она указывает на то, что вы будете получать удовольствие от того, как вы будете зарабатывать. Ну и от того, что будете зарабатывать. Полная чаша. Так, хорошо. Хочу задала вопрос, как с работы будут обстоять дела. Очень интересно. Посмотрите, шестерочка мечей. Такая красивая карта. Она вроде как страшная, но на самом деле нет. Эта карта связана с дорогами, передвижениями. Она, кстати, очень часто может указывать и на смену работы. Так, ну не похоже, не похоже на смену, здесь указывает значит, я уточнила четверочка пентаклей, здесь такой скряга, то есть человек, который хочет удержаться, держится за свое за то, что он считает своим и свое вот не хочет ни с кем делиться ну, я предполагаю что будут какие-то перемены и эти перемены, вы или будете уходить от этих перемен, или будете стараться удержаться на каком-то месте на своем, если вы его, например, уже поменяли. Ну, или, может быть, элементарно для кого-то эта дорога будет связана с частыми переездами. Хорошо. Что у вас, в принципе, в карьере с вашими главными целями? Ничего себе. Тут спинтакль. Но это практически одна из самых лучших карт, которая только может быть в колоде. Посмотрите на нее. Это подарок. Дары небесные. Что-то хорошее вас ожидает. Подарки судьбы. Хорошо. Что у вас в доме, в семье? Ничего себе, у вас пока самые лучшие показатели. Двойка кубков. Любовь, гармония, взаимопонимание, родство, душ. Вообще прелесть. Хорошо. А что в любви? Для тех, кто еще не женат, не замужем. Пятерка кубков. Так, а вот здесь как раз разочарование. Интересно, а с чем разочарование связаны? О чем вы тут печалитесь? Так, четверка кубков. Кстати, она сегодня прям у каждого мелькает. Знаете, или может быть нет возможности действовать, или может быть вы ну, чего-то устали, или что-то вам надоело, или присытились. А, может быть, у вас нету, нету какого-то движения? Ну, тут сразу же информация для девочек пошла. Король мечей. Вы разочарованы в этом человеке. Это воздушный стихий человек. Посмотрите, может быть, он вам на кого-то напоминает. Рыб... Господи, водолей, весы, близнецы. Ну, или просто вот похожий на такого прагматичный, холодный. Ну, разочарованы в нем. Видимо, вы не дождались от него каких-то действий. Ну все, значит их и не будет. Забывайте о нем и дальше вперед двигайтесь. Ищите других. Мужчин много. Да, теперь давайте посмотрим. А для мужчин что? Что для мужчин? Рыцарь кубков. А тут у вас приглашение. Ух ты, ух ты. Приглашаете кого-то. Новое знакомство. Любовные встречи, поездки. Ну, здесь больше указывает на то, что у вас уже кто-то есть, потому что все достаточно ровно, спокойно, вот по двоечке мечей, здесь нету какого-либо развития, здесь, знаете, все в ровном течении идет. И, кстати, пока вот на новые знакомства, ну, давайте задам вопрос, пока я не вижу. Да, смерти, ну, не похоже, что новые знакомства будут. По смерти маловероятно. Здесь, кстати, еще по смерти может быть указание на период конец октября и начало ноября. Ну, кстати, он совпадает. Период Скорпиона. Но, видимо, пока еще не этот, а следующий, тот, который будет уже в ноябре. Возможно, там будет новые знакомства после 4 числа. Хорошо. Давайте спросим, основной основной главный свет для представителей знака Зодиака Рак. Четверка мечей. Отдохните пока, не тревожьтесь, не печальтесь, не заморачивайтесь ничем. Займите пока позицию ничего не делания. Возьмите паузу. Все, всему свое время, все будет, всему свой черед. Ну что ж, думаю, что на сегодня мой прогноз вам понравился. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. И до встречи в следующих прогнозах.